Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. Это вы, наверное, давно уже знаете. Буквально сегодня открыли новый водопад. Естественный водопад. И я вас приглашаю пройти со мной, для того, чтобы я вам показал эту локацию. Здесь мы проходим по таким дорожкам. Видите, газоны сделаны специально, чтобы можно было прямо на газонах как в Англии, сесть, разложиться на травочке, просто поваляться, особенно летом. Но а рядом можно будет пройти, как бы не мешая друг друга. Вся локация полностью рассчитана на людей, на посетителей. Эту территорию полностью можно занять людьми, как бы яблоку негде будет упасть. Везде будет всем уютно и комфортно. Ну и, конечно же, фотозоны, красивые локации на водопаде. Этот водопад искусственный, мы его только закончили, называется он Медуза Гаргона. Вы видите, как он исполнен, большое количество струй, как змеи, волосы Медузы Горгоны развиваются да, и падают вниз. А еще, вы видите, здесь есть э, облака тумана, Вот туманные установки работают, и э, видите, такой туман чарующий развивается над этим озером, над долиной. Эта фотозона называется камень плодородия и э, вот здесь специально сделаны две скамеечки где могут сесть люди э, которые собираются создать семью или собираются зачать младенца вот и э, соединив несколько осей получают фотозону которая символизирует плодородие таким образом Видите, фотограф становится на вот эту фреску и смотрит в сторону водопада. И таким образом, видите, образовывается место, где мы видим фолический символ. На камнях садятся фотографирующиеся. И они видят обратный символ и видно водопад. То есть вы имеете красивый, красивый задний план, имеете красивый э, передний план. вот. То есть красивый портрет здесь будет очень качественно на зеленом фоне ваши лица выглядеть площадка построена именно для того чтобы получить красивый кадр опять-таки это все делается для того чтобы э, люди делали фотографии наслаждались пребыванием в этом атмосферном месте и соответственно постили выкладывали в социальные сети свои фотографии тем самым привлекая новых гостей новых посетителей сделаны специальные дорожки, видите, для того, чтобы детям, ну и мне соответственно, было интересно сделать маленький паркур, чтобы мне было интересно дойти до водопада, да, я перехожу по камушкам, вот таким образом, видите, не наступая на траву, поэтому трава здесь будет всегда зеленая, да, это фишка такая, как озеленить территорию и чтобы траву полностью не вытоптали. специально была запланирована сцена а, вообще эта площадь это как а, как театр да а, сцена была рассчитана на то чтобы а, здесь выступали обычные уличные музыканты здесь специальные сделаны колонки и любой человек любой музыкант может просто прийти в любое время в парк и просто поиграть природе Электричество для этого есть, есть колонки, знаете есть такая фишка, подарить свое творчество природе и опять-таки, возвращаясь к началу моей речи, создайте красивое место, создайте красивую локацию, создайте природное место и люди сами подтянутся, подтянутся музыканты к вам, подтянутся к вам посетители. Благодарю вас за внимание. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал, смотрите мои ролики, интересуетесь моим любимым делом, созданием природных мест, природных ландшафтов, парков. И до новых встреч. Пока!